Girls, ну что ж, сегодня мы будем разбираться с обновлением, которое нам анонсирует. Анонсят его на второе число, то есть наше обновление будет следующим. 100-дневное обновление, часть первая написана. Что мы здесь видим? Ну, чек-ин 100-дневного обновления, то есть у нас будет... Новые бонусы за вход, это билетики мультивызова. мультивызова, который дает нам шанс вызова 11 персонажей за билетик, это круто, это реально круто, максимальное количество персонажей, которые вы сможете получить за эти билетики, это 110 персонажей. Монетки, не монетки, без разницы. В любом случае вы 110 персонажей получите за эти 10 билетов. Это круто. Также у нас специальный Степа Баннер с великой Мерлин, которая у нас синего цвета будет. О ней поговорим чуть позже. но ну и также у нас какой-то будет простой билет вызова, который будет нам давать уже обычную Элизабет Леонас. Это зеленые Элизабет, о ней поговорим тоже чуть позже. Что значит требуемые 10 очков лояльности, я так и не понял. Давайте посмотрим, что у нас будет завтра. Я не знаю, честно говоря, что это за очки лояльности. Написали как-то странно это, но ничего страшного. Также новые системные обновления, это билеты очищения контента, или же быстрое прохождение, патруль-система. Также будет добавлено автосохранение, автовызова нашего снаряжения за золото у Хоука. Также будет добавлена кнопка форума с социальными сетями. Переработан матчмейкинг, то есть у нас будут переработаны ранки наших арен. Ну и что у нас здесь еще? Даймонд Бога это для донатеров, в принципе, обновляется сброс покупки. Заканчиваются у нас ивенты на Коиншоп. Так что, пожалуйста, если у вас еще есть билетики ваши, монетки всякие и так далее, с данного ивента, пожалуйста, их потратьте раньше, чем закончится. Ну или иначе, вы просто потеряете эти монетки, и они пропадут у вас. Не получив вы ни копейки с этого. Также, что мы здесь видим, заканчивается испытание роста. В принципе, у нас сейчас идет испытание роста с баном. Так что оно заканчивается. Теперь давайте приступим, посмотрим, какие у нас персонажи будут. Принцесса Элизабет э, с Леоныс, то есть это у нас зелененькая. Что она у нас делает, чем она у нас примечательна. Примечательна она тем, что она снимает бафы с противника, также доносит урон, также снимает дебафы с союзников и лечит их. Ну и еще у нее заполняется ее шкала умений. Скала ульты на два шарика в начале битвы, это круто. Она МВП в серого демона, то есть это у нас Грей демон. Ну и у нее ульта, в принципе, неплохая, она исцеляет союзников, заполняет uh, наши орбы ульты на два. Ну, в принципе, неплохо. Uh, что у нас дальше? Ну вот у нас, в принципе, вот это вот Мерлин, который у нас uh, в степа банили. Давайте переведем с английского языка, чтобы было удобнее. Что у нас она делает? Увеличивает атаку героя на 2% за дебаф противника. Чем больше дебафов, тем сильнее атака у нашего данного персонажа. Неплохой персонаж, неплохая пассивка. Что у нее делает первый скилл? Наносит урон, отключает все, все кроме навыков атаки на один ход. Отключает все кроме навыков атаки на два хода. Честно говоря, это то же самое, что у красного, у красного как его зовут-то, с большим мечом, вот забыл. Ладно, вспомню потом, может быть, скажу. Далее, что у нее делает второй скилл? Наносит урон, равный 100% атаке, думстам и думстам 50, и снижает ранги умений. Это круто, это реально круто. Также с третьего ранга умений еще истощает шкалу ультимативную на количество уменьшаемых рангов умений. Честно говоря, неплохо, но и нехорошо. Средничок такой. Что у нее по ульте? Ульта отключает навыки атаки на два хода. Ну, грубо говоря, молчанка. Хорошо это или плохо, но на самом деле среднее Делает то же самое, что и обычная Мерлин. Что у нее по... Боевой статистики. ХП средняя, оборона средняя, атака средняя. Э, пронзание 20%, ну не очень много. Шанс крита 20%, критический урон 140. Ну, короче говоря, просто обычный персонаж, который нам даст внешку для зеленый Мерлин. Э, с кем она соединяется? Ой, э, что-то нажал не то. Э, с кем она соединяется? Соединяется она с о, нашим Артуром, с любой версией его, также с демоном сам Ну и со Сканором, с Гаутером, с лилией с Баном. В принципе, у нее много вариаций соединения между собой. А, чем можно еще об, об этом персонаже сказать? Ну, в принципе. Персонаж хороший, но он ничем не примечательный. Единственное, что можно сказать, халява. Халява и дополнительные костюмчики. Все, что вам нужно знать о данном персонаже. Ну что ж, вот такой вот краткий экскурс по обновлению, которое нас ожидает. Копите кристаллы, копите кристаллы на внешки, которые у нас идут сейчас. Сейчас они идут у нас такие вот, где у нас здесь... Вот она. Вот эти вот костюмчики копите на демона Мелиодаса из Канора по 90 кристаллов. По 90 кристаллов копите, то есть 180 кристаллов копите на внешке, когда они у нас будут доступны за кристаллы. Ну что ж, с вами был, как всегда, я, Макс. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Если хотите меня поддержать, ссылка в описании также. Это будет мотивировать меня делать более качественный контент. Ну что ж, спасибо за просмотр, до новых встреч! Пока.